Йо, йо, йо, Всем привет! Те, кто скучают, просыпайтесь, потому что будем опять болтать о всяком интересном барахле, который продается на рынке, стоит адовых денег и непонятно, зачем это все нужно. Начнем с самого простого. То, с чего начинаются базовые все кухни, это с плиты. Есть плиты газовые, есть плиты электрические, есть индукционные и, и наверняка появятся скоро какие-то другие. Важно, каким целям эти плиты следуют, и важно, что мы с ними собираемся делать. Для начала нужно разобраться, зачем вам дома плита, что вы на ней готовите. Чаще всего духовку сейчас отделяют, и она у нас стоит где-то отдельно, а плита используется как подогревательная поверхность. Яички мы хотим им приготовить, или там сварить чаек, или кому что там и так далее. Все сейчас покупают всю готовую еду в кулинариях, и поэтому плиты прячутся в столах, идут со керамикой красивые, чтобы их можно было отмыть. Самая главная задача этих плит дома, вам не мешать, не шуметь, создавать комфорт, быстро нагреваться, быстро острывать и так далее, и так далее, и там подобное. Но все это могло бы быть более интересно, если бы мы с вами попытались бы на этих плитах раскачивать какой-то интересный функционал. К примеру, вы хипстер и решили у себя рядом с домом открыть маленький фестиваль еды и решили готовить на вашей стеклокерамической плите много. Что у нас происходит со стеклокерамикой? Вы ставите на нее всяко-разнородные кастрюльки, ковшики и тому подобное и так далее, и понимаете, что четырех комфорт вам обычно не хватает. Нюанс еще в том, что когда плита нагревает э, предметы, которые на ней стоят, она нагревается сама, и в какой-то момент времени она может сломаться, потому что бытовая плита не рассчитана на активность приготовления на ней большого количества блюд. Вы можете купить еще одну рядом четырехкомфорочную плиту, но результативность от бытовой плиты всегда будет одна и та же. Она не рассчитана на кратное ежедневное приготовление большого количества еды. Профессиональная плита служит как раз другим целям. Ее задача максимально много готовить, максимально эффективно готовить и быть для вас, скажем так, удобной для мойки. Что у нас происходит дома на плите? Если вы что-то пролили, и у вас плита не ограничена резиновым слоем от столешницы, в которой она встроена, столешница может взбухать, там может скапливаться грязь, со временем появляется неприятный запах и так далее и тому подобное. Мы этого, естественно, не любим. Есть второй вариант, когда плита как бы накладывается на стол, и в данном случае э, грязь может подпадать под плиту, или просто у вас легкая уборка, но тогда, если плита лежит на столе, Любой предмет на поверхности, который попадает на край, может упасть, что для нас тоже не очень удобно. В домашних условиях у вас достаточно времени, чтобы это сдвинуть, поправить, помыть и так далее. В условиях профессиональной кухни такими возможностями вы не обладаете. Вам нужно эффективно и быстро отдавать блюдо. Поэтому номер один, на что мы обращаем на профессиональной кухне внимание, это скорость приготовления плиты. Именно для этого сначала наши предки, да, от костра перешли к электрическим плитам, потом появилась стеклокерамика и, наконец-то, появилась индукция. И идут споры о том, как бы эффективно индукция или неэффективно, стоит ее использовать или не стоит, и вообще а имеет ли смысл переплачивать за нее такие деньги. Разбираемся. Если у вас дома обыкновенное вернее, не дома, а если у вас дома, то понятно, вы крутите ручку и получаете результат, доби добиваясь какого-то промежуточного. Если вы на кухне стоите и хотите понять, какая у вас температура на комфорте, то выставляя температуру на комфорте чугунной или э металлической плите, да, или из нержавейки сделанной поверхности, вы выставляете температуру на тене. А реальную температуру внутри котла вы не факт, что поймаете. В стеклокерамике это делать еще более проще, потому что как бы, контролировать температуру нагрева Тенов еще проще. В индукции у вас идет намагничивание за счет движения токов э, температуры внутри кастрюли. Как бы это сейчас по-профански не звучало, давайте разберемся с самими процессами тепла, которые происходят. В первом случае, когда у нас плита металлическая, у вас включаются тены внутри комфорки, нагревают э, композитный материал, которым окружен тен, и непосредственно нагревают поверхность комфорки и косвенным образом этот нагрев передается посуде, которая стоит на плите. Соответственно, у нас идут определенные теплопотери. Теплопотери на нагрев полностью всей конфорки, теплопотери на э, выделение тепла на тех местах, где конфорки не касается э, кастрюлька или сковородка или что-то еще, теплопотери, которые мы и получаем за счет того, что плита должна нагреться и она нагревает воздух, пока разогревается. И именно эта проблема присутствует во всех старых советских и несоветских ресторанах, потому что, чтобы ресторан был готов к работе, повар включает все конфорки на плите, хотя бы на двоечку, да, чтобы они были разогреты, чтобы потом резким включением получить быстрый скачок температуры и работы на оборудовании. С газом проще, вы управляете просто высотой цветка, кстати, да, я забыл про газовые плиты, вы управляете высотой цветка и таким образом понимаете мощность газа, который идет, и скорость нагрева. Поэтому большинство старых поваров предпочитает работать на газу, это эффективно, газ не менее быстрый, как и стеклокерамика и индукция, и очень внешне понятно. Но если мы говорим, допустим, про газ, надо от плиты не отходить, потому что у вас может что-то потечь, вспыхнуть, не дай бог, и так далее. В электрическом случае это менее возможно. Если мы говорим про стеклокерамику, скорость нагрева гораздо выше. А теплопроводность стекла тоже выше. Соответственно, получается, что если мы хотим получить более высокую скорость, то стеклокерамика для нас предпочтительнее, чем чугун. Но если мы с вами не говорим о скорости, а хотим готовить долго на томление супы или какие-то другие э блюда, то мы понимаем, что как бы, а зачем, собственно говоря, переплачивать за эту стекло стеклокерамическую хрупкую поверхность, если я могу поставить чугунок, накрыть его полностью кастрюлей и включить. Именно поэтому между технологами, между разными концептами кухни да, идет постоянное соревнование. Кто же что что поставит и что же дешевле что выгодней и это неправильно потому что смотрите если я собираюсь поставить на раздачу на плитную э, плита который стоит на полу и выгрузить на нее котел и в нем приготовить еду неважно что это там будет плов суп или так далее то мне на плитная э, такая вот плита в общем-то полностью устраивает потому что мне там не нужна ни индукция ни керамика ничего мне нужна жесткая хрень которая выдержит 50 или 40 литровый чан который я туда выгрузил в этом функциональном значении эта плита очень удобна, но если я собираюсь туда ставить кроме кастрюли на ней что-то готовить еще в полуприседе, то тогда эта плита малоэффективна. Если я хочу готовить большое количество блюд, и я хочу понимать, как бы, да, уровень разогрева и так далее, мне удобно видеть, какую температуру я выставляю. Поэтому просто вращение ручки для меня уже неудобно. В стеклокерамике я могу выбрать температуру. Если мне стеклокерамики недостаточно за счет ее, там, скорости остывания, да, эффективности нагрева, КПД нагрева самого, я выбираю индукцию. Что такое индукция? Магнетрон разгоняет Электрон в медной обмотке, которая создает поле внутри посуды с, этим, с намагниченным дном. И за счет вращения этих движений токов да, у вас нагревается дно кастрюли, вот, которое нагревает непосредственно еду внутри. Эффективность в том, что КПД, в данном случае индукционной плиты, гораздо выше. То есть, если я хочу максимально получить отдачу от того электричества, которое я использую для нагрева, да, индукционная плита выше. Но в пике производства этого тепла, что э, обыкновенная плита с металлом, что стеклокерамическая плита, что индукционная плита, дают не один и тот же результат. Если мы одновременно включили все три плиты, то в случае с чугунком мы здесь теряем время на разогрев плиты, и на ее остывание. В случае со стеклой керамикой мы примерно добиваемся той же скорости, у нас просто медленнее остывание и нет полной передачи тепла. То есть, когда у нас все тепло сконцентрировано в кастрюльке. И в случае с индукцией мы максимальное количество тепла получили в кастрюльке. Если мы с вами говорим про то, что я хочу управлять этими всеми процессами да, там помешивая и все остальное во всех случаях это одинаково. Если я говорю о том, что я хочу менять что-то, в случае, если у меня нагретая поверхность, я могу ставить абсолютно разную посуду и ничем не ограничен. В индукционном случае я должен выбирать только посуду с ферромагнитным дном, благо она практически вся сейчас такая выпускается. Но как только я поднимаю от комфорки кастрюльку вверх, у меня плита перестает работать и начинает быстрое остывание. И в данном случае ее стеклокерамическая поверхность и ее теплопроводность... То есть, скорость остывания идет на пользу. Если индукция сравнится по стоимости с металлом, то, скорее всего, большинство людей будут покупать индукцию, потому что скорость нагрева, быстрота приготовления лучше, больше, быстрее и так далее. С точки зрения цены сейчас индукция, естественно, менее выгодна, потому что обыкновенный чугунок, который вы разогреваете, будет работать 20 лет, с индукционной плитой могут возникнуть сложности. Какие? Начнем с самого простого. Да? Плита может от перегрева выключаться. Индукционные плиты не терпят, когда под них ставят духовки. Не терпят, когда мы выстраиваем какие-то боковины, которые не дают доступа воздуху, чтобы охлаждать магнетрон вентилятором, который расположен снизу, снизу плиты. Конструкция самих комфорок и плит подразумевает, что я не могу на них выдрузить что-то совсем тяжелое. Либо конструкция становится достаточно дорогим, и неудобным гаджетом для работы. Поэтому на самом деле на кухне эффективно использовать комби-варианты. Когда у вас есть и чугунок, для тех случаев, когда вам нужно поддерживать постоянную температуру, и ее не уменьшать. И стеклокерамика, чтобы на ней легко работать. И индукция для быстрого разогрева и отдачи. Мое видение, когда я предлагаю людям, допустим, там, композитные плиты, это миксовать. да, То есть, допустим, керамику с индукцией. В данном случае сама плита стоит дешевле. А эффективность, которую вы приобретаете, она гораздо выше. Теперь посмотрите на сам квадрат плиты. Дома, когда вы смотри, смотрите на дальние комфорки, обратите внимание, что вы на них обычно что-то составляете, томиться или просто остывать и так далее. То есть, по сути, эффективность использования дальних комфорок гораздо ниже, чем эффективность использования комфорок спереди. Это... Означает, что я покупаю четырехкомфорочную плиту, у которой дальние комфорты менее работоспособны и менее функционально для меня. То есть, по большому счету, мне нужны четыре спереди комфорты. Поэтому, когда мы предлагаем плиты в классический ресторан, мы вам ставим обычно две четырехкомфорочных плиты, считая их достаточным. Считая их достаточным из расчета, что вы используете передние четыре комфорта. Когда у плиты снизу духовка, и эта духовка требует активной работы, каждые 15-20 минут ее открывать, загружать, вынимать, что-то подправлять, Естественно, для профессиональной кухни это неудобно, потому что в домашней кухне вы что-то положили, заняты процессом и так далее, и для вас там открыть и посмотреть в духовке, как там гусь, гусь подходит или курица, это норм, или картошечка, или рагу. В ресторане, когда у вас идет активное движение, вы можете про это просто забыть. Поэтому рабочая зона у вас начинается во всех случаях от уровня 850 и выше, то есть ту зону, которую вы эффективно и легко контролируете. И все, что стоит на плите, да, если вам надо добавить какую-то специю, вам везде нужны выдвижные ящики, чтобы можно было сверху что-то взять, посыпать, добавить ложечкой, да, открыть холодильник и так далее. Каждый раз, когда вам нужно приседать, чтобы посмотреть внутрь, почистить и помыть, для вас это дополнительная нагрузка, дополнительные затраты времени, дополнительная работа ваших коленей, а если вы делаете это еще и не один, и рядом с вами кто-то ходит и вас может задеть, это неудобно. Поэтому, если у вас есть возможность не ставить духовку под плиту, а сделать это где-то в каких-то конвекционных шкафах, в пароконвектоматах и так далее, это правильное решение, если позволяет площадь. Да, если у вас площадь не позволяет, конечно же, мы на одном квадратном э, метре должны максимально использовать пространство, и поэтому мы делаем полочки, навесные всякие элементы, э, встройки всякие под плиту и так далее. На что надо обратить в этом случае внимание? Если вы покупаете 6 плиту или 4 плиту индукционную, она стоит как чугунный мост. И если вы в ресторане не собираетесь работать а -карт, за каким лесом вы ее покупаете? Если вы собираетесь отдавать супа, и у вас там супа целый день томятся на этих плитах, вам это просто не нужно, потому что что происходит? На поверхности индукционной плиты стоит ваша кастрюля. И чем дольше вы кастрюлю нагреваете, тем дольше кастрюля нагревает сам магнитрон, тем больше охлаждать нужно снизу, магнетрон э, вентиляторами. И чем, тем сложнее обеспечивать магнитрону нормальную работу. Зачем? Если вы готовите быстро и быстро отдали, вы подняли плита, выключилась, прислонили, у вас опять начинается процесс намагничивания. В этом и есть эффективность. Чем дольше у меня остается в рабочем состоянии просто сковорода, чтобы быть горячей, тем быстрее у меня выйдет ресурс работы плиты индукционной. Надо это понимать. Поэтому лучше купить либо двухсекционную, ну, двухсекционную плиту, которая расположена э -э, параллельно столу, либо, если вы ставите перпендикулярно, вы должны понять, как вы будете использовать ту самую дальнюю комфорку, которая может оказаться для вас неэффективной. Да, может быть, это нарушает какие-то классические понятия кухни, но вы должны понять эргономику. Эргономика, когда вы работаете двумя сковородками, вот здесь, как вы будете дальше что-то там брать? Вам нужно эти сковородки оставить, повернуться куда-то, что-то куда-то поставить, сделать и так далее. Если вы не собираетесь этого делать, на кой лес вам эти дальние комфорки, Вы их просто не используете. Раз уж вы их собираетесь использовать, пускай там будет стеклокерамика с определенной температурой, и вы можете двигать э, таким образом там э, сотейники и все остальное. А если у вас много чего проливается, если у вас э, какие-то там, грубо говоря... Сложности с посудой, она недоброкачественная, тогда, конечно, лучше выбирать чугун, если это какая-нибудь советская столовая в пионерском лагере, которая запускается только на сезон. Ну какая там стеклокерамика, индукция? Конечно, там должен быть металл, который подразумевает, что меняется персонал, который может портить эти плиты там, и так далее и тому подобное.